Приветствую, уважаемые друзья! В 2017 году, в феврале, мы создали запустили передовую криптовалюту PRISM. Криптовалюта PRISM по-настоящему децентрализована. И в отличие от всех остальных криптовалют, по мере своего развития не центрируется. Именно такая криптовалюта может претендовать на роль международной финансовой и платежной системы. Буквально позавчера мы выужили Discovery PRISM. Это впервые был реализован, был реализован графический интерфейс блокчейна. Мы первые. Мы первые были всегда. Первые были и в 2017 году, первыми будем во многом и в 2018, и в будущем. Чуть позже мы покажем всем нашу международную децентрализованную систему регистрации прав на объекты недвижимого и движимого имущества. Децентрализованный земельный кадастр, международную децентрализованную систему голосования и многое-многое другое. Но время этих инструментов еще не пришло. Всему свое время. Пока общество не готово к восприятию этих инструментов. Вы это видите на примере «Призма», насколько поступательно и плавно мы к этому идем. Но еще, наверное, более не готово к этому власти абсолютно всех стран, но уверен, завтра отношения изменятся, это будет завтра, а сегодня с наступающим всех Новым Годом, всем творческого вдохновения, хорошего расположения духа, гармонии с самим собой и с окружающим миром, дерзости в мечтах, смелости в их достижении и полное отсутствие сомнения, где страх, там нет любви, а любовь – это сила которая дает новую жизнь всему. Мироздание – это и есть любовь. Любите себя, любите людей вокруг вас. Помогайте мирозданию. Через творчество любовь становится еще лучше. Творите свой персональный рай вокруг себя и своей жизни. И мир обязательно изменится. До новых встреч!